Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в офисе Ирины Ахметовой с лицензированным адвокатом и юристом здесь, в Лиссабоне. Ирина, добрый день! Добрый день. Мы в сегодняшнем видео обсуждаем изменения к 88-й статье закона об иммиграции Португалии. Можете рассказать, что это за изменения и почему они так популярны в Фейсбуке, стали среди нашего иммигрантского вот общества? изменения на самом деле вышли к трем статьям две из них самые известные наверное среди наших иммигрантов это статья 88 89 часть 2 это те статьи которые позволяют просить вид на жительство без резидентской визы можно от себя я скажу чтобы все знали что это, это те статьи по которым легализируется скорее всего больше процентов всех иммигрантов сюда. Да, это абсолютно точно. Вы сказали абсолютно правильно. Это действительно на сегодняшний момент так и есть. Э, несмотря на то, что изначально законом, когда закон вышел в 2007 году, угу. э, эти э, пункты... Статьи 82-89 были предусмотрены как исключительные случаи, угу. то есть они должны были работать только в исключительных ситуациях, но на самом деле стали правилом. С новыми изменениями на законодательном уровне э, их перевели, скажем так, из ряда исключительных случаев в ряд правил. Убрали это слово исключительно или нет? Убрали слово исключительно, да. Для простых людей, кто может быть еще не знает вообще, что это такое, суть этой статьи в том, что э, после того, как ты проплачешь, когда.. Есть отчисления, каких-то в сегуранс социал, или это или что-то да? это то, то, что, что знают это... все. Знают, да? все 6 месяцев, знают все про знают месяцев, про все про социальных социал. На самом деле в законе об этом нет ни слова. А что нет ни слова социальных про 6 месяцев, социальных да. про отчисления социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных социальных обязательным условием было получение сначала резидентской визы. Для многих это было проблематично, потому что резидентскую визу нужно получать в стране проживания, mm -hmm. то есть, например, для россиян в России, для украинцев в Украине. Поскольку многие этого делать либо не хотели, либо не знали, что это необходимо, то приезжая в Португалию, им давали такой совет, вот вы, пожалуйста, по исключительному э, основанию э, запрашиваете вид на жительство без резидентской визы. И как раз вот часть 2 статьи 88, это было самое распространенное угу. э, основание. Э, к сожалению, на то, что закон это происходит как исключительные э, но вот, они стали правилом. Угу. То есть, да, на самом деле, я думаю, что больше 90% всех иммигрантов получили легализацию именно по э, части 2 Статьи 88, то есть приехав в Португалию, заключив контракт, став ну как это говорят. На учет в он, он, нет, став нелегалами, а, да, да, то есть пройдя через период нелегального пребывания в стране, нелегальной работы в стране, после этого просили вид на жительство согласно этой статье. Согласно этой классии, что То есть без визы, без резидентской да. визы. В да. чем заключалась исключительная ситуация, в том, что э, просили вид на жительство из Португалии э, без резидентской визы. Э, сейчас э, с новыми изменениями, э, во-первых, эти ситуации из ранга исключительных э, перевели в ряд обычных, э, что, честно скажу, мне не совсем понятно, потому что тогда для чего есть общие правила? То есть есть общее правило, должна быть резидентская виза. Да. И есть другое правило, которое раньше было исключительным, это было понятно. Сейчас оно перестало быть исключительным, то есть есть другое правило, можно и без резидентской визы. Тогда зачем вообще правило про резидентскую визу вообще? Угу. Не совсем понятно. Но тем не менее. Плюс к этому, если раньше, э помимо того, что эта норма носила, характер исключительный, она также носила характер необязательный. То есть закон говорил, что в исключительных случаях без резидентской визы может быть выдан вид на жительство. Да. Может быть, а может не быть. Да. И было много случаев отказа. Да, было много случаев отказа, потому что, ну, естественно, когда закон сам говорит, что может быть, да. и исключительность носит тоже субъективный характер, соответственно, очень легко сказать, что в этом случае, то есть если я, например, ставлю себя на место государственного органа, СЭФа, я говорю, что да, вот здесь я считаю, что характер исключительный, а здесь я считаю, что не исключительный. Да. То есть здесь я даю, здесь не даю. Да, да. Вот. Сейчас также убрали необязательность из этой нормы. То есть если раньше закон говорил, что может быть выдан вид на жительство без резидентской визы, то есть, Сирина, смотрите, как это было раньше. Люди приезжали, искали какую-то работу, часто, низкооплачиваемую и неофициальную, там, официантами, там, уборщиками и всякое такое. Вот, с ними заключали контракт, нарушая э, трудовое законодательство работодатель. Э, люди нарушали визовый режим, да, вот, они работали полгода или сколько-то там, оплачивали э, платежи в социальный, э, в фонд социального страхования. Через полгода, как говорит закон или как его трактуют наши иммигранты уже, которые получили резиденцию, у них появляется право просить эту резиденцию или появлялось право просить резиденцию, они обращались в СЭФ, орган, который принимает решение, да, и ждали потом, когда СЭФ их вызовет. Потом СЭФ принимает решение, может быть, посещает рабочее место и э, личные беседы насколько я знаю, происходит с директором СЭФа вот. и после этого принимают решение. Часто это занимало 3 года, может больше. Вот. Сейчас вот это все должно ускорить процесс. Как, это, как, как, как буква закона будет применяться на да. практике, я вам сейчас сказать не могу, потому что это на самом деле зависит от того, как будет применять закон СЭФ. Потому угу. что все, что вы сейчас сказали, Эм, про 6 месяцев отчислений, например, в законе про это не сказано ни слова. Угу. Э, в законе также сказано, что э, обязательным условием э, раньше для того, чтобы э, выдавали вид на жительство в этих исключительных случаях было легальное пребывание в стране. Да. Сев же наоборот требовал, чтобы человек находился нелегально, да. чтобы виза уже не было. Э, поэтому трактование СЭФа это всегда загадка. Да, то есть мы пока не знаем, и это придет только да. через несколько месяцев или может даже лет, когда мы сможем Ээ, понимать... Работники СЭФа, я в принципе разговаривала с некоторыми сотрудниками, с обычными вот, рядовыми сотрудниками СЭФа, они, то есть для них, да, закон вышел, да, вот он сегодня вступил в законную силу, замечательно, но они будут ждать инструкции, угу. э, внутренних да, да. инструкций директора СЭФа для того, чтобы начать реально его применять. Сколько времени это займет, я тоже не знаю, и когда его начнут реально применять, менять я тоже не знаю поэтому я могу сейчас сказать только о тех изменениях которые я вижу угу. на практике насколько они будут позитивными и насколько они будут упрощать процедуру пока неизвестно но все таки вы думаете что это позитивный шаг или позитивные изменения я считаю что в принципе идея Позитивная, да, то есть идея на самом деле упростить процедуру угу. и убрать из нее субъективный характер. То есть все, что в законе субъективно, всегда дает почву для... Ну, я уже не коррупция. говорю про коррупцию, да, да, но хотя бы для э, беспочвенных, безмотивационных да. решений. То есть я да. могу в этом случае так решить, в другом случае по-другому. Вот, то есть убрали хотя бы это, это уже хорошо. На самом деле все ждут подвох. Все ждут и думают, что, что за это им стоит. Э, я вам честно скажу, в самом законе я подвоха не вижу, но еще раз говорю, что одно дело закон, другое да. дело его применение да. на практике э, государственным органом, в этом случае СЭФом. Можете перечислить эти изменения и... Ну, изменения, помимо того, что я уже сказала, то есть убрали исключительный характер этой нормы и необязательный характер, то есть сейчас это э, правило, да. как я уже сказала, непонятно почему, угу. ну, как бы зачем тогда оставили предыдущее правило. Из положительных изменений, если раньше требовалось, чтобы был э, трудовой договор, э, сейчас это может быть э, обещание трудового договора. Соответственно, если раньше должна была быть обязательно запись в социальное страхование, то есть должны были на учет. И всем, я думаю, известно, что социально... служба социального страхования в последнее время очень неохотно ставила на учет да. нелегальных иммигрантов. Вот. То сейчас, в случае, если это всего лишь обещание трудового контракта, а не сам трудовой контракт, то не нужно также и записи службы социального страхования. Что, в общем-то, тоже... Положительно. И раньше было также требование, чтобы иностранный гражданин, который хочет воспользоваться этим основанием для получения вида на жительство, чтобы он приехал легально в страну да. и находился легально. Сейчас убрали критерии нахождения легального. То есть главное, угу. чтобы он приехал легально в страну и находится он легально или нет на момент подачи. Теперь в законе устранили вот это вот требование. Ну, привели его к реформе. Хотя на самом деле, тому, на самом есть, деле на самом реально деле, да. его не применяли. Да, да. да. Э, тоже непонятно почему, но да. тем не менее. Э, вот. В остальном, в принципе, закон остался прежним. То есть все эти изменения для меня, они все позитивные, конечно. Насколько э, СЭФ захочет э, увидеть в этих позитивных изменениях возможность э, упростить жизнь иммигрантам. Э, э, э, э, э, ну, я надеюсь, что Как это что может захочешь? быть в жизни? Вот смотрите, условно есть есть иммигрант какой-то турист, который приехал в Лиссабон. Он находит работу. Ему э, шеф или там, директор выдает эту про контракту, это обещание контракта. То есть, по сути, это тот же контракт, просто надпись не контракт, а промесса до контракта, правильно? Нет, это не тот же контракт. Обещание договора — это э, означает, что человек не работает, пока он да. сделал документы. Да, да, но суть… Э, что позволяет ему находиться в стране, э, пусть нелегально, но хотя бы не нарушает иммиграционное законодательство в этой части. То есть, он не работает нелегально. Угу. Э, возможно, ужесточаться какие-то меры к тем, кто уже работает нелегально, например. Не знаю, может быть, нет. Потому что есть... сейчас в Португалии, на самом деле, э, СЭФ довольно лояльно относится да, к тем, что нелегально работает да. по сравнению со многими другими странами. Да. Да. То есть, возможно, э, поскольку сейчас есть возможность э, получить документы с э, обещанием договора, может быть, э, ужесточатся проверки и штрафы за э, нелегальную работу, да. может быть. То есть, логика в том, что приехал человек, нашел работу, получил это э, обещание контракта и с ним обратился сразу же в СЭФ для получения э, документов. А может быть даже уехал домой для того, чтобы ждать это решение? Или, или про, мы можем просто догадываться? Про да? то, где должен человек находиться, для этого здесь тоже ничего не сказано. Окей. Okay. Okay. То есть это, эти изменения позволяют якобы с самого первого дня, когда ты находишь работу, находиться в стране как бы легально да, или в полулегальном состоянии. Да, из того, что я читаю в законе, ты можешь быть туристом, да. можешь приехать с шенгенской визой, обычной, там, например, на 90 дней, и буквально на второй же день заключить с кем-то обещание трудового договора с работодателем, и на третий день вот подать заявление в СЭФ по этому основанию. Опять же, оговорюсь с моей точки зрения, вот так как это написано, это не совсем правильно, потому что, ну, еще раз повторю, зачем тогда нужна общая вообще норма. Да. Вот поэтому я не очень верю, что будет все так легко на практике. Ну, посмотрим. Один из, один из вопросов, который мне задали, когда я сказал, что будем записывать видео с вами, это как вы думаете? А подпись этого контракта с работодателем должен заверять юрист или кто-то еще другой? Или это просто две подписи двух людей? В законе об этом ничего, ничего не, сказано. не сказано, будет требовать СЭФ. Ну это, мне кажется, такой минимальный вопрос, который... Опять же, по трудовому ничего законодательству работодатель, который хочет взять на работу иностранца, он должен обратиться в центр занятости, он должен нанимать человек или, э, или квоты, которые позволяют ему нанимать этого иностранца, должны позволять ему это делать, да. То есть сейчас это все нивелируется, то есть, по сути. Да, то есть это все в законе осталось. Да. Но при этом есть дополнительная норма, которая говорит, что причем даже не в исключительных случаях, а вообще во всех, если человек так захотел, угу. он может. Безрезидентской визы попросить, вот, uh -huh. э, подпадая под все эти критерии, да, попросить унижета в Португалии. Может быть, есть прецедент в других европейских странах э, вот, ну, такого поведения к иммигрантам? Вы знаете, я бы на самом деле эти изменения назвала такой небольшой революцией. Да. По крайней мере, в теории и в законе. Я не верю, что на практике будет настолько большая революция, uh -huh. э, как вот она есть на бумаге. Я не верю, что будет применять, и прям вот настолько все будет замечательно, потому что именно потому, что ориентируясь на опыт других стран, ну как бы это не совсем корректно. Угу. Окей. Слишком легко. Да, выглядит слишком легко. Окей, понятно, что ничего не понятно, и мы, наверное, сможем делать какие-то выводы через полгода, год, может быть, даже два и три, да? Я думаю, что первая практика будет, может быть, уже к концу этого года, но какие-то более конкретные выводы можно делать тогда, когда появятся внутренние инструкции для работников СЭФа о том, как СЭФ намерен применять эту норму закона. Да, на самом деле, я думаю, что целью сегодняшнего нашего разговора было просто дать понять, то есть сказать, что вот есть такие изменения в законе, чтобы mm -hmm. это стало известно, но каких-то конкретных выводов пока еще, конечно же, нет. Их делать очень рано. Они будут тогда, когда начнется применение этого закона. То есть, может быть, к концу года уже будет известно что-то из практики давайте когда будет известна практика или когда будет внутренняя инструкция для сефа и она будет доступна вам мы запишем еще одно видео конечно а, ребята смотрите нас как всегда на моем канале ставьте лайк если нравится видео а контакты ирины об этом очень часто спрашивают если честно находятся под видео там есть сайт ее ирины ахметова вот там есть все ее контакты обращайтесь до новых встреч пока спасибо